Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Есть такое блюдо, про которое, наверное, каждый из вас слышал, но далеко не каждый пробовал. Утка по-пекински. С ним связано довольно много легенд. Одна из них – это то, что утку готовили для китайского императора. Он съедал только шкурку, она была волшебная. Мясо доставалось приближенным, а из острова варили суп для слуг. Я пробовал такую в одном китайском ресторане в Москве. Это был очень китайский ресторан, да, там даже официанты все были китайцами. Более того, далеко не все из них на английском говорили. Я уж про русский вообще молчу. В этот ресторан люди из китайского посольства водили своих китайских гостей. Но речь не об этом. Я, признаться честно, тогда ожидала от утки гораздо большего. А получил просто вкусную, но ну, никак не волшебную. Но вот мне сейчас захотелось такой утки, я решил повторить рецепт. Конечно, по мотивам. Вот у меня утка. Я старательно поработал щипчиками. Правда, далеко не все выдрал. Теперь надо полить ее старательно. Вот так. А тут лучше для обработки щипчиками привлечь, как я думаю, свою жену или девушку. У них опыта работы с щипчиками гораздо больше, чем у вас. Так. А сейчас надо ее кипяточком облить со всех сторон. Рецепт, конечно, безусловно, праздничный, так как подготовка растягивается на пару дней. И первый день, то есть сегодня ошпаренную утку и выщипанную уже с выщипанными бровями нужно натереть сладким рисовым вином. У меня э, хон Мирин. Сначала, конечно, протереть насухо бумажными полотенцами, подсушить, так сказать. А, да, так вот, благопри э, сегодняшней повальне просто увлеченности народа японской китайской кухне купить сладкое несовое вино вовсе не проблема. Впрочем, если у вас такого нет, то не парьтесь. Берите любое другое сладкое вино, не обязательно рисовое даже. Можно, я думаю, даже и партишком обойтись сладким. Тоже будет вкусно. Конечно, это будут не китайские вкусы. И теперь даем утки полежать минуток 10, что немножко подсохло. А вот эта сладость вина сделает шкурку утки более такой липкой клейкой, и, соответственно, к ней соль лучше приклеится. И через 10 минут натираем солью и изнутри, и снаружи крупной, морской. Как вы знаете, соль проникая в толщу мяса увеличивает астматическое давление на стенки клеток и некоторые из них лопаются соответственно клеточная жидкость выходит в межклеточное пространство и именно с этим и связан тот эффект что посоленное мясо теряет свой сок Вот куда надо в таком состоянии оставить минимум на 12 часов в холодильнике а можно и на сутки да кстати надо постараться шкуру от тушки отделить как получится, конечно. Вообще, в оригинале, как я читал, уток через шею насосом накачивают китайцы. Но у меня ни насоса нет, ни компрессора. Поэтому я вот как получится, так и сделаю. Да и упоминал уже, что у меня утка будет по мотивам пекинской, Вовсе не оригинальный рецепт. Остается подвесить за шею в холодильнике, чтобы выделяющийся сок стекал. Вот так она до завтра в холодильнике и провисит. Только я, естественно, плошку поставлю, чтобы весь стекающий сок из этой лодки холодильник не загаживал. Продолжаем разговор. Лучка в холодильнике провисела, немножечко подсохла шкурка такая. Она, как мне кажется, уплотнилась. Скорее всего, это незаметно, это я себе придумываю, но тем не менее. Сегодня второй этап подготовки. Надо натереть ее снаружи медом и оставить в покое в подвешенном состоянии в холодильнике еще на 12 часов, можно на сутки. А мед у меня, кстати говоря, засахарился, поэтому я его немножечко разогрел в микроволновке. С медом главное не переборщить. Растирать надо тонким-тонким слоем по шкурке. Все, и теперь опять в подвешенном состоянии надо убрать ее ой, в холодильник на сутки. И снова здравствуйте. Сегодня можно будет наконец-таки попробовать уточку. Она отвиселась ночью в холодильнике, и сейчас я ее отправлю запекаться. А, но сначала надо, конечно же, подготовиться. чекрыжить крылья, они не нужны. Вот так будет отлично. Для запекания мне понадобится вот такая посудина. В нее стакан воды, решетку и пичку нашу сверху уложить. Обязательно грудкой вверх кладем. На первом этапе грудкой вверх. Утку я вчера мазал нодом, а он в духовке норовит моментально сгорит. Поэтому фольгой накрыть старательно, все запечатав. Вода из не будет испаряться, и утка будет готовиться в таком паровом облаке. На первом этапе 1 час при 190 градусах температуры. Духовка уже нагрета. И пока птичка запекается, подготовлю обмазку для следующего этапа. Это черный молотый перец, молотый имбирь, соевый соус и кунжутное масло. Смесь должна быть такой довольно густой. За час перец и имбирь отдадут в масло все свои ароматы. Соевый соус добавит солености и получится как раз таки классная, однородная такая вкусная обмазка. Сейчас прошел, пора обмазать птицу. Со всех сторон, равномерно, тщательно. И возвращаю в духовку. Теперь температура уже 260 градусов. И надо следить, чтобы птица не сгорела. Время запекания 25 минут. Заранее подготовлю вторую смесь для обмазки. Теперь мед и соевый соус. 25 минут прошло. Наносим мед и соевый соус так же равномерно, как и первую маску, со всех сторон тщательно. Кстати, нагрев в духовке уже пора выключить. И теперь отправлю птицу в остывающую духовку на 5, 10, 15 минут. Мы ну начинаем готовиться к подаче. Мне надо очистить огурец от шкурки и от семян. А лепешки можно прогреть на сухой сковороде. Можно, конечно, было бы заморочиться с выпеканием, но зачем лишний геморрой? Что вы, тонкие лаваш не найдете, что ли? Или лепешки тортили не купите? Я же говорил, что рецепт сегодня не аутентичный, а по мотивам, так сказать. А утку надо нарезать небольшими кусочками и постараться сделать так, чтобы на каждом кусочке была шкурка. На лепешку соус хайсин. Купил его в супермаркете. Если вам лень искать в супермаркете хайсин и хотите заморочиться самостоятельно приготовить, то сделайте так. В кастрюльку налите соевого соуса, положите туда парочку звездочек бадьяна, положите парочку зубчиков чеснока, проварите минут 5-10 на слабом огне. Сахара добавьте обязательно по вкусу, он такой должен быть сладко-соленый. Процедите. В процеженный соевый соус, ароматизированный, добавьте немного разведенного в воде кукурузного крахмала. Добавьте туда немного винного уксуса или рисового такой для легкой кислинки и кунжутного масла. Доведите до загустевания на среднем огне и все. Хайсин домашний у вас готов. Так, ну и пора уже вкусить этой э, императорской еды. Вы знаете, все как в прошлый раз. Ну, там вкусная утка, ну, никакая там не божественная, не, не императорская. Я уж не знаю, как конкретно императору готовили, но если приблизительно так же, то я не знаю, чем там особенно восхищаться. Мягкое, сочное мясо. Вкусненькая такая сладко-соленая, имбирная шкурка, но и только. Едал я, еду, и вкуснее, Тот же холодец, например. Вот такая у меня штука. Ладно, но ну, доедать буду за кадром. Огромное спасибо за компанию. Спасибо, что смотрите со мной эти эксперименты кулинарные. Да, вы видели сегодня, каким я ножом резал? Самур подогнала из новой серии. Это Самура Метеора. Вот такая вот ручная ковка, сидела АУС-10. И... Заточка на линзу, для тех, кто понимает. Классная штука. Промокод Фреска позволит вам сэкономить. Огромное спасибо за компанию. Всем пока.